После фиксации пластического материала в области рецессии начинаем фиксировать слизистно-косничный лоскут двойным обвивным петлевидным швом, сопоставляя предварительно деэпитализированные анатомические сосочки с хирургическими. Делается вестибулярный вкол в слизистно лоскут, потом нитка проводится нюбно. Нюбно обвивается вокруг зуба. Выполняется вкол в основании нюбного сосочка. Выход в доэпитализированный анатомический вестибулярно. Прокол изнутри слизисто косичного лоскута. Петля связанная связи с надкосничным лоскутом. в, в анатомически дпетализированный сосочек. Выход на небную поверхность. Второе – обвитие вокруг зуба, Вкол в основании нюбного сосочка и выход в межзубной контактный пункт, не прокалывая депитализированный анатомический сосочек. С другой стороны происходит утягивание, лоскуты, ушивание. Далее мы приступаем к фиксации слизственного косичного лоскута в новом положении, сушивание вертикальных разрезов в самом опекальном положении.